Пой, гармоника, скука, скука, Гармонист пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Я из женщин тебя не первую, Не мало вас, Но с такой вот, как ты, со стервою Лишь первый раз. В бы тебя на впугать ворон, да печенок меня замучило со всех сторон. Пой, гармоника, пой, моя счастая. Пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту, стою, она глупей. Это не хулиганство, это литература. Ну и вот... Девок нет, скукота, биология берет свое. Я женился на той, которую любил. Вытащил ее сюда отсюда, с запада туда. Да, еще, на лет пять живы было это состояние. Состояние все прощения. Постоянной любви, казалось, кажется, что лучше нет человека. Все, что она делает, это самое лучшее, самое красивое. Она самая красивая, и все поступки ее. А потом вдруг приходит состояние, когда начинаешь оценить критически. И эта критичность приводит под отталкиванием, отторжением. И появляется противоречие друг с другом. Он в светлом костюме, таком фраерском, в рубашечке такой, весь, весь из себя. Это еще из моих запасов, она подчеркивает. Да, да свои, свои запасы. Да, запасов. так а что, что... я еще костюм должна что? была покупать. Может, еще и ботинки тебе было купить надо? Этот парень фраерок. Ничего подобного. Я сказала, что я никому ничего не покупаю. Собрался жениться? Это ты невесте должен все купить. А ты ничего, между прочим, не покупал. Ты на чем сюда е... на дачу ехал? Пошли, значит. Э... Я жил, ходил в театры, в кино, какие-то зрелища, какие-то люди себе, значит, эти самые острото придумывают. Пытаются, значит, заполнить свою душу какими то такими вещами, которые. Как они там называются? Галь. Как внутри, когда остроты хочется человеку? А, это надо этот самый, Адреналин, да? <связывая> там этого адреналина было полно. Но передать словами и рассказать, что такое полет, нет, нет, нет слов, невозможно. Надо только побыть там, и не просто один полет. Может, и один полет как-то впечатление создаст. А когда ты будешь работать, это будет хуже пьянки для алкоголиков. Как алкоголику давай бутылку, так и там летчику ему нужен самолет. Вот, как еще передать, я не знаю, это трудно рассказать. Когда-то у меня еще после полетов еще оставались слова для того, чтобы обрисовать эту картину. А сейчас уже нет. Стихи забываются. Ведь все женщины одинаковые. В, в отношении ниже пояса. Искать что-то новое не надо. Его там нет. А вот до пояса, это называется вот так, голова. А голова бывает разная. У одних больная, у других не больная. Вот она увидела, как... <свык> Я влюбилась на две минуты. А потом посмотрела, он такой же мужик, и такие же грязные носки у него. И что? И у него разочарование. Давайте смотреть на жизнь. Она же, естественно, обязательно родился и обязательно умереть надо. А что будет, если ты на три года или на 30 лет раньше умрешь? Ничего не будет с человечеством, ничего не станет. Поэтому ты должен относиться к этому по-человечески терпеливо и спокойно и уверенно. Как солдат. Солдат. Созревший солдат это всегда человек, который готов. Ну, так сказать, сразу прямо на штуки лезть он не хочет. Но если погибнет, он не очень боится. Нормальный солдат. Конечно, плохо, что у нас алкогольные заводы работают. Лучше бы, чтобы они не работали. Нет, без них жизни нету. Потому что вот как показать. Самолеты, что водка, вот кого-то вот вся жизнь. Самолеты, вот и вся. А все бабы жизнь. вон. Ну а девушки, а девушки потом. Потом, да. Угу. Как в песне? Людчик, без спирта не спущешь. Меня задали, мне задали вопрос, я отвечаю. Да. А это спирт у тебя? А что такой слабый с ног не сшибает? Ты хочешь? Шип, Конечно. А ты же на костылях. А ты мне донесешь? А костыльях бросишь и что тогда? Для... А ты мне а донесешь? Ты? Я абсолютно уверен, что ты мне дотянешь туда, заволокешь туда а и мне скажешь. Надо, не надо. Лишь же я в этом уверен, когда уверен в жене, ты самый счастливый человек, Галя. Да, не а любить, я это тебя люблю, я тебя не люблю, важное. да, это самое главное. Да. Ты, будешь, ты будешь такой, я тебе разрешил, что ты хочешь купить? Кольцо, автомобиль, самолет, что ты хочешь? это я знаю что есть я даже даже я у тебя есть такая гадость которую никому бы не советовал иметь вот я вырастила вот у меня лежит почти 850 килограммов кабачков вот куда их они отдать? Куда? Сейчас азербайджанцы приедут, Сейчас заберут меня, по наверное, дешевке. Если я их запашу, да и все. Ну, там ты запашешь, да, там много надо запахать. Просто от нечего делать. Посадили, и они выросли. Они выросли. Да, а вот азербайджанцы, да, она пришла в прошлый год, тоже вырастили кабачков, да. 2 три может быть, это самое. Она пришла, взяла, набрала кабачков, пошла на рынок. Походила, походил, никто не берет. Азики ходят. Пошла к Азику. Он говорит, за 300 рублей привози, все заберем. 300, 300. А они по полторы тысячи продают. Их. А они по полторы тысячи на прилавки. Да. да. Кто руководит заводом этим рынком? Да. Кто руководит? Что да, и потому, крыша что он руководит. И потому, да. что... мы плохие. Почему мы плохие? Почему он бензин ворует? Звоню звоню на клетский завод, я говорю, детское питание там у них готовят на клетском заводе. Я говорю, возьмите кабачок, тыкву возьмите, у меня очень хорошая своя, выращенная все. Она мне говорит, ну, 200 рублей килограмм привозите, если вы хотите. В клетке должна за 140 километров привести им, за 200 рублей. Я говорю, так я ж не куплю свои затраты даже на транспорт. Она, ну, а дороже мы не можем взять, у нас нет э, порядка, нет этого разрешения на закуп дороже. Я говорю, а сколько стоит ваше детское питание, которое стоит вот в такой баночке 200 грамм? Я говорю, оно стоит 2800. Откуда вы взяли цену? Откуда вы взяли цену на 2800? Потому что вы заложили затраты неизвестно какие. Ну, а что если... Ты сказать? Самое ну, так... главное об этом... Да, что так я ставишь? говорю, что наши предприятия не заинтересованы в том, чтобы взять и изготовить подешевле для этих детей. Не заинтересован никто. Там сидит директор, который только требует ему деньги. Больше ничего ему не надо. А ему продукция берет? не нужна. Где же он их берет? Где он их берет деньги? А 2800 баночка стоит. Кабачковые икры детского питания. Может, а надо получить ее? Да, так он получит, сколько ему сказали выпустить, а остальное он налево все а пустит. Он да он, на, он находит тыкву, да. у сельских жителей Чего находит, скупает. Ну а по 200 рублей, когда человеку деревенскому некуда деться, вот рядом живет эта баба Валя, она вырастила картошку, ей некуда деться. Она приедет азербайджанцам, она им продаст ее подешевле. Все, чтобы ей вернули деньги, потому что за год контора не работает. Вот ты ж, ты ж, видел с огурцами. Огурцы в год конторе Березовского за год конторе 1600 рублей. А на базаре 8000. Огурцы соленые. Да. от него яблоки привезла. Он сказал, ко мне пришли и сказали по 100 рублей килограмм. Да и он не сдал. Он сказал, пусть гниют. Пошли бы я, чтобы занулся за 100 рублей. Да, да. Хотя он получает пенсию 220. Ну, это он у нас получает такую пенсию, потому что ему не учли там некоторые... Да нет, нет. Года. я имею в виду, что денег у него нет, он и за это все равно да, не хочет. Да, да, Азербайджанец придет и будет доставать, по 100 рублей будет собирать. Потому что они знают, что им надо туда еще отправить. Он здесь живет, и туда надо отправить. Это ответственность мужчины за семью. А как только наступает эта ответственность, наши не думают об этом никто. Что-то было дело столько, что хуже Троцкого. Все у тебя перепуталось. Нет, ничего Все, социализм с коммунизмом. У меня ничего не перепуталось. Нет. Динозавры вымерли, потому что торговля стала гадкая. Поэтому динозавры вымерли. Я сказала только одно. Да? Да. Что их обманывали в магазинах, не давали им жрать. Вот они и вымерли от голода. Ну, значит, ждет такой... Да. С тобой я ни о чем не думаю. Мне так да, жизнь коммунистическая наступила. Если по правде, Галя, коммунизм у меня, понимаешь? Ты когда ругаешь меня и орешь на меня, мне все равно даже приятно. Как я прожил эти годы? Остаток лет я прожил в Блэбе Она за мной ухаживает. Вот сейчас заболел, приболел очень жестко. Мне это не пугает, что там это все... Часто говорят... Рак там... Рак... Это мне совсем не страшит. А главное в этом деле... Суть... Вот если... Отношения мужчины, женщина, мужа, жены, близких людей позволяет им строить отношения. Конфликты бывают, там погрызутся чуть-чуть, поругаются. Ну, мне пока кажется, я думаю, что до смерти меня это не подведет. Это надежная девка попалась. Очень крепкая, очень достойная. И во всех бедах она вытащит, выволосит, вымоет. Еще поддаст для того, чтобы не завывался. И вот в таком взрослом состоянии. Правильно, Галя, правильно. На, и быстренько читай стихи. А я пойду кофе. Сок, да? Хороший? Хороший сок. Да если такую красивую женщину, ее надо беречь, конечно, надо охранять, бросаться с кулаками в драку. Любую можно нужно охранять, любую, кто какую выбрал. Тебя-то я уже охранялся так, что не знаю, что больше с тобой делать. Вот смотрите, встретились мы с Галей, мы же не влюбились там где-то и как-то. Понимаете, в чем дело? И поэтому сразу можно сделать брак по расчету, говорят, что он плохой. А если хороший расчет, то почему плохого? Люди, побыв вместе, привыкают друг к другу, учат друг у друга, прощать учатся друг другу, приживаются, притираются, и их полнеет устраивает совместное бытие. А чувство любви, вот то, которое было, когда, когда я влюбился. Оно мешало. Знаете, как мешало? Я очень рад и счастлив от того, что мне удалось исполнить свою вечную мечту с детства. Я всегда мечтал стать летчиком. Мне всегда это интересовало. Так глубоко и непонятно. Какие-то там железки летают вверху, какие-то предметы летают. Манюсенькие там, высоко, когда летели. Снились сны всякие. Мой самолет ⁇ это самое великое богатство для моей жизни. И я рад, что я прожил такую жизнь с самолетами.